Нынешняя весна особая, сороковая мирная весна. Народы нашей страны завоевали ее ценой великих жертв. Никто не забыт, ничто не забыто. В суровых боях Великой Отечественной советский народ преградил путь гитлеровским полчищам. Защищая Отечество, на фронтах войны сражалось около полумиллиона киргизстанцев. Среди них был и Дышанкул Шопоков. Сегодня герою Советского Союза исполнилось бы 70 лет. Дышанкул Шопоков отдал свою жизнь чтобы приблизить час победы. Золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной бессмертный подвиг воинов-панфиловцев, грудью вставших на пути фашистов на подступах к Москве в суровом 1941 году. Безмерное уважение и признательность тружеников Киргизии памяти великого подвига. В селе Панфиловское Панфиловского района республики сооружен памятник бесстрашному генералу Ивану Васильевичу Панфилову. Среди тех, кто пришел на открытие памятника и тех, кто сражался вместе с Панфиловым. В канун 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне тысячи фрунзенцев пришли на новую площадь столицы Киргизии, площадь Победы. Выступая на торжественном митинге, первый секретарь ЦК партии Киргизии товарищ Субалиев подчеркнул, что мемориальный комплекс Победы воплощает в граните и бронзе дань нашей безграничной признательности и благодарности героическим защитникам первого в мире социалистического государства, отстоявшим свободу и независимость отчизны. «Невозможно воскресить погибших на войне», — сказал Чингис Айтмат. «Невозможно вернуть силу молодости седым ветеранам, пронесшим на плечах тяготы войны по ее огненным верстам. Невозможно утешить вдов и матерей. Но память о былых событиях, память о погибших и живых можно воскресить и восславить во веки веков волей и любовью народа, Силой и красотой искусства. От вечного огня у монумента славы в дубовом парке столицы вспыхнет еще один вечный огонь. Равняясь на монумент победы, торжественным маршем проходят молодые воины, наследники славы отцов, продолжатели боевых традиций героев Великой Отечественной. Плечом к плечу с представителями всех народов нашей многонациональной страны киргизстанцы громили фашистские орды. В столице республики состоялось торжественное собрание, посвященное 40-летию победы. С докладом прибудет в века героический подвиг советского народа выступил член ЦК КПСС. Первый секретарь ЦК партии Киргизии Турдакун Усубалиевич Усубалиев. Мужавшие под грозами войны, Для дел иных мы были рождены. Киному мы готовились труду, Иную в песнях славили страду. Но мир висел на волоске, И вот мой друг достроить не успел завод, А я поэму дописать не смог, как задымилась даль больших дорог. И понял я в дни долгожданных встреч, что груз войны не снять шинель из плеч, что после всех тревог и всех утрат почувствую долго я навек солдат. Такой уж это всенародный праздник, День Победы, что все стремились выйти на улицы, поздравить друг друга, как это было 40 лет назад. Семья Джеркимбаевых с волнением провожают своего деда на праздник Победы. Бакир Джеркимбаев, рядовой солдат, воевавший под Москвой, спешит на встречу со своими боевыми товарищами. Они знают, что такое война и какой ценой достался мир человечеству. Мир – это жизнь. Мир — это счастливое будущее наших детей.